подожди эхэнь, друзья, мы продолжаем это наша вторая серия, наш второй выпуск. да, да, да ну, у него у нас на нет. Бля, блин, да малыш, блин да мы уже поднастроили смотрите сейчас я вам покажу здесь почта наша здесь так домик сейчас до домик потом здесь вот ванная комната просто вот здесь душ помыться можно ванна раковина унитаз мусорка так дальше у меня у нас точнее дверной звонок так. Здесь у нас такие статулики. Это не я уже писала. занавески чтобы вот. я это для того, чтобы его не видеть. Если ну то есть тумбочка, вот. а, компьютер. Здесь обмен можно покупать через компьютер всего. сколько всего? Ладно, там больше. Да. И так Принтер. Принтер. А да. Принтер. Так, холодильник правда я еще у не какую-то ни ложил телевизор М -м -м, только... ну ладно а, тумбочка а еще что тумбочка что сделал стреляешь только что делаешь что он делает интересно Ты где Ты ч, ты зачем? Ты хочешь наш дом взорвать? А? Алло? Ты зачем наш дом взрываешь? Не мой, а наш. Хотишь взорвать? А, да. Ребята, так, все, про... все, молчи, сейчас, я продолжаю. Так, здесь, как... Ну, как показал, телевизор. Так, здесь наши сундучки ходячие. Окей. Да, из мода там это. Почему за мной мой сундук не ходит? А вообще где он? А вот он. На какой паузе? Он за мной бежит. Выключи вот, телевизор. Стану дарел с сундуком его так вот здесь у нас перо писал точок здесь эта штука ну это против наш первый был так дальше у нас вот такой вот маленький садик здесь еще вот такая вот поилка для птичек это в начале видео было Ой. так дальше у нас вот такая беседка Мы там садим сади... садимся кушаем может покушать что-нибудь, поставить тортик там или еще что И вот такая магнитуала. Я ее включать не буду, потому что. Потому что я уже ее включил. У меня сейчас звуки. Дальше у нас вот такая вот теплица. Здесь у нас картошка с морковкой посаженная. Здесь у нас тоже вот такая ферма. Огород. Здесь у нас наши лошади находятся, лошади здесь моя я свой так назвал его может, здесь у нас есть ринг подраться можно эй ты что зачем ты меня стреляешь О, кстати давай сейчас выйдем из этого так геймод включу пока я уберу да хватит да ты надоел я сейчас это сейчас выкину серверы и все хватит Перед... Что? Говоры пошли. Короче, давай снимай свою броню. Снимай броню, но дересь как мужик. Так. И из геймода выходи тоже. Так, сейчас свой сундук уберу куда-нибудь, чтобы он. Отошел за мной, подожди. За мной мой сундук отойдет? Я его поставлю. Подожди. Это мои вещи вообще? А, да, мои. Это не мои вещи. Вот мои. Это мой сундук. Ты мой сундук забрал. Ладно. Но я буду на синем. Мой синий это мой любимый цвет. А в первом углу трехкрат. А, да. Подожди. Пожди, мода один. Сейчас я. Сейчас. Ага. Я знаю. Сейчас зельками себя. Лечебными. Лечебные зелья. Так. Сейчас я выйду. Гамма мода ноль. Капа. А, не сработало. Сработала мало слишком. Раз, два. Я себя подлечил. Все, давай. На 4. Подожди, подожди, подожди. Подожди. Подожди. Давай на 4. Раз, два, три. Я трехкратный чемпион, а он всего лишь. Не знаю, как его назвать. Ай, Давай, давай, давай, давай, давай, давай, я должен победить, наверное. Давай, давай, давай, давай. Ура, я победил. Так, второй раунд. Сейчас давай похиримся. Окей. Ну, просто второй раунд. Может, еще не закончил. Лечебные зелья. Ну, надо мне побольше лечебных зелий. Зелек. зелек. Так, сейчас, ты что делаешь у меня около меня? Ой, мало слишком взял, еще. Три. Раз, два, три. Давай, вставай, в свой угол, хисер. Давай быстрее. А, ты в креативе Вон она, Давай. И с вами уже снова не трехкратный чемпион, а четырехкратный чемпион полог свой Давай. Быстрее там. Я тебя снова хочу забороть. Попробовать хотя бы. Может у меня не получится, но я хочу. Подожди, я сейчас снова. Геймот, я не совсем еще вылечился, Я уже сразу тогда зелень ничем не Зачем мне мантия? А ну ладно, давай их один, мальчик. Манти муж, поговори. Так, подожди, я еще зельки, мне еще надо. Так, сейчас я выпью. А, лечебная зелье? Подожди. Так, ты как сейчас борец снова вылишь? Подожди. Убери все оружие. Ты ч с кнопкой-то? Не, я лучше. Подожди. Давай лучше положим сун... в свои сундуки эти мантии. Мне не нравится я с ними играть. Это мой сундук, если че. Так, Вон твой. Ха, мы уже путаемся. Так, и давай, еще три. Раз, два, три. Погнали ты меня убил подожди я еще снова а ты меня не видишь Я себя вижу почему-то. А, вот, сейчас видишь? Я тебя должен убить, чтобы ты меня ви видел. выйди из креатива. Смертный. Я должен тебя убить, чтобы это. Чтобы ты меня увидел. Возродился и увидел. Да блин. Просто кильни себя или не надо еще Че ты с моим мантию не брал? А, и так на тебе. Всё, я снова победил. <смех> Ладно, давай. Ура! Это наше развлечение будет бокс. Подожди, сейчас я снова похилюсь, а то у меня мама здорового я совсем. Так, лечебное зелье. Где? Мгновенное лечение. Не надо стрелять, тебе кто разрешал, это нечестно. Я сейчас выйду вообще-то. Лечебные зелья надо два. Надо два лечебных зелья. Так, сейчас я выкину просто пойду. Пузырьки. Так, ну, насчет три начнем, Раз, два, три. Поехали! Жулик, жулик, жулик, жулик. Ты меня ножом убил, мне честно было. журик опять в креатике журик Ха-ха. только уже я с пожалуйста, а сейчас я посмотрю, может быть, а где что ух ты, а это все? сейчас то есть руки -ноги. ноги пожалуй, больно боже нет, не больно? <связь> ладно, я сделаю вот так вот такс ладно О, Две руки. Эки. Руки. Ага. руки. Нет. Нет, так, оживляю. Как положить сюда. Они какой-то просто. Почему да. он стоит? Да. Так. и ноги, ноги Ноги. Ноги курицы. Ну, будет жестко, просто, ребята. Так, нужно. Зайдем. Так, голова спины Ой, тело, компьютер, кружки, и это, дави, бульс. Это что за чудо такое? Ходи, ходи, ты должен ходить. Только маленький. Да, смешные моды. Так, давайте как-то еще хотим это делать. Так, например, руки индомана, толлы Скелета, ноги, спина зомби и руки. А, руки есть ноги на ноги ноги, крикер а, голос был голова жителя Просто посмотрите, что это за такое. Нет, я не знаю. Наши лобки давайте новые железного боли. У нас мы налыкрались просто, заходи, иди подписывайтесь. Но мы дальше будем делать все. Так, микрофонтеда, когда оружие все тоже там крафт. О боже, оружие, оружие все тоже там крафт, о боже. Опа, а алмазный почему он раньше не догнался? Я алмазный. А я вот не знаю. Как мне взять их в руки? Не знаю. Ладно, давайте можно бронюком получить, Одежду алмазную броню, например, ну ладно. Мы выпрыгиваем. Это голова воздушная. Кто не за находит? Начнем головы такого, у нас, вот. нас какой-то медведь. И ну, я не знаю просто, как их называть, как их человечек. Вы ребята, ребятам, наверное, не поверите, но вот да, оно самое. Это вот цикл. Вот так водородной цикл что же а с такой крутой э, крыладрой цикла здесь множество ну, вообще, есть, всего лишь три но разные цвета там уже их можно также справлю и кратко снять таким образом в уль вот этот штурм он кстати эти быстрые yeah. и гнать было что почему они такие быстрые на всей зоне Жесты не просто. Ага, они депортируются. Ну, ладно, давайте здесь деньги. Ставим квадратцикл. Ой, -ой. все, давайте смотрим сюда. Ну и продолжим. Ну, короче, это был конец второго выпуска. Но если вы ждете еще третий, четвертый, пятый, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, короче, всем удачи, всем пока.